Привет-привет! Студенческая жизнь в неведении – это не жизнь. Поэтому творческая команда «Универ Ньюз» уже приготовила для тебя самые интересные новости, о которых ты узнаешь первым. С тобой Аделя Мухамедшина. Сегодня в выпуске. Здесь ответят на все вопросы. Ильшат Гафуров встретился с экономистами КФУ. Вперед за новыми результатами! В университете собрались представители ЮНЕСКО. Главное не сдать, а прийти. Первокурсники узнали, что такое истинное студенчество. Экономисты Казанского университета встретились с ректором, чтобы задать ему вопросы, как говорится, напрямую. Каковы самые популярные темы в Институте управления экономики и финансов? Смотри в нашем следующем сюжете.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 Аделия Мухаммедшина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. ЮНЕСКО в Казани. Казанский федеральный собрал выдающихся деятелей науки по вопросам сбережения человечества и всемирного культурного наследия. Все подробности смотри в нашем следующем сюжете. Казань принимает международный форум ЮНЕСКО «Сбережение человечества как императив устойчивого развития». В рамках мероприятия в Казанском федеральном прошла масштабная научно-практическая конференция. Заседание семи секций освещает широчайший круг проблем. Нашем разнообразии, мы объединены общей человеческой через общение, знание других языков, через диалог и научное сотрудничество мы выходим, за какие-то установленные рамки, расширяем наши знания, узнаем иные традиции и обычаи. Сегодня сбережение человечества должно стать самой главной темой современной международной повестки дня и поддерживаться всеми странами, народами и гражданским обществом. География участников охватывает не только Россию, но и зарубежье. Напомним, что Казань претендует на звание Всероссийского центра компетенции по сохранению памяти человечества и объектов культуры, благодаря уникальному опыту в данной области. Ксюша Цзен, Роман Самарин, Универньюс. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюс». 21 сентября в рамках второй международной научной конференции «Наука будущего наука молодых» представители КФУ проведут «Ночь науки». Участники конференции, будущие студенты и гости города смогут в неформальной обстановке познакомиться с занимательными сторонами различных научных направлений. Студентка Казанского государственного энергетического университета Лада Филиппова завоевала бронзу на первом чемпионате мира по боевым искусствам, который накануне завершился в Южной Корее. Соревнования собрали более двух тысяч участников из 86 стран мира. Продолжается набор в спортивные секции КФУ. Занятия проводятся по 22 видам спорта. Казань заняла третье место в рейтинге городов России по числу «Опасных водителей». Соответствующие исследования провели сотрудники компании «Альфа-страхование». В Казанском Кремле прошли игры за купюру в 200 и 2000 рублей. В акции приняли участие несколько сотен человек, несмотря на дождь. В Набережных Челнах прошли детские соревнования по баге. Самому младшему участнику было всего 6 лет. В Нижнекамске начинается отопительный сезон. Отметим, что в Казани отопление дадут примерно в третьей декаде сентября. В Елабуге прошел парад невест. Девушки в свадебных нарядах прошлись по улицам города и приняли участие в забеге, где должны были поймать жениха. В Казани поставили памятники доверию и ожиданию. Трогательная скульптура появилась на углу улиц Чернышевского и Профсоюзной. Казанский федеральный университет стал лидером среди вузов Российской Федерации по числу набранных платных студентов в 2016 году. Число платников в УЗИ составило 3357 человек. Осторожно, спойлеры! Пока идут съемки седьмого сезона «Игры престолов», мы предлагаем разобраться, что в саге Джорджа Мартина чистый вымысел, а что основано на реальных исторических событиях. А помогла нам в этом студентка Института филологии и межкультурной коммуникации Дарья Филянова, которая изучает «Песни льда и пламени» с научной точки зрения.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 Первокурсники уже две недели ходят на пары, слушают лекцию, пишут конспекты. Осталось познакомиться с увлекательной творческой частью студенчества. Для этого ежегодно проводится экскурсия по студенческой жизни.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 На этом у меня все. Не унывай, ни кисни, ни мерзне. мы встретимся совсем скоро. Пока!